Коллеги, доброго времени суток, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня речь пойдет о криптовалюте, а конкретно о эфириуме. Рассматривать будем пару эфириум к доллару, ну естественно. И основной темой данного видео будет естественно рост эфира. И есть одна интересная закономерность, которую я наблюдаю уже второй раз на криптовалютном рынке. Сейчас я попытаюсь объяснить, с чем это связано. Значит, останавливаемся пока что на том, что на бирже Binance, к примеру, эфир подошел сейчас вплотную к своим предыдущим максимумам. Напомню, что предыдущий максимум 2000, в январе 2018 года оставлял 14, простите, 1440 долларов за единицу эфира. Сейчас он вот на сегодняшний день максимум сделал 1438, то есть ему не хватает еще немножко, порядка 6 долларов до того, чтобы дойти до предыдущих максимумов. Но это нам не столь интересно, интересно нам соотношение сейчас роста биткоина и эфира. Обратите внимание, то, что биткоин за сегодняшний день сделал плюс 1 и семь процента а эфир в свою очередь 12 и 7 практически 12 8 процентов ну, но больше Да, это в моменте сейчас а, такой процент роста и на что это меня натолкнуло давайте вернемся на график биткоина недельный таймфрейм и посмотрим сейчас на историю которая у нас происходила в семнадцатом году конца 17 -го года начала 18 -го. как все мы с вами помним то что биткоин сделал свой предыдущий хай 11 декабря 2017 -го года да это тот момент когда был огромный хайп когда многие люди заходили уже на хаях продавали машины квартиры и так далее после чего мы увидели крупное снижение биткоина и продолжительный нисходящий тренд который зародился 18 декабря семнадцатого года Биткоин начал свое падение в свою же очередь Эфир 18 декабря 2017 года отыграл это падение, вот на сейчас перекрестие стоит на данной свечке, вы видите то, что было достаточно приличная такая колбаса, с учетом того, что это недельный таймфрейм. После чего, после чего начался рост, то есть биткоин в это время падал, все, все остальное время, да, там 19, 17 декабря там до, 1 января, о, простите, до 1 января 2018 года он находился в падающем движении, эфир же в свою очередь. 1 января дал огромный плюс, вы видите, да, после чего еще 8 января он сделал хай свой максимальный. Таким образом, мы наблюдали в своего рода переброс э, денежной массы из биткоина в эфириум, да, после чего он дал огромное ралли. Я задавался себе вопросом, а не повторится ли ситуация у нас еще раз? И, пожалуйста, что мы получаем сейчас? То, что, да, биткоин, будем говорить о том, что он находится уже в, в фазе нисходящего движения, но по отношению к эфиру биткоин ведет себя достаточно консервативно, я бы даже сказал пассивно. Таким образом, мы с вами можем увидеть, я не сомневаюсь, то, что сегодня-завтра мы все-таки сделаем перехай и будет новый максимум на эфире. По цене но увидим ли мы что-либо приблизительное восемнадцатому году очень интересно очень интересная ситуация и я думаю что вероятность наступления данного события она достаточно велика вот что хотел бы вам сказать в этом видео естественно все инвестиционные решения вы принимаете на свой страх и риск. И, честно говоря, я бы уже не стал лезть в эту мясорубку, потому что можно очень сильно пострадать от этого движения. И мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, что вы думаете конкретно этой ситуации и может ли она оправдаться или повториться еще раз так же, как она повторилась в 2018 году. С вами был Вячеслав Костенко. Если вы не подписаны на канал, пожалуйста, подписывайтесь. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании к этому видео. Большое спасибо за внимание, до новых встреч, пока.